Всем привет, ребят, с вами Антон Ларин, и сегодня у нас новая подборка невероятных ситуаций детей на детских машинах. Тут у нас будут и аварии, и оффроуд на детских джипах, и много всего интересного. Так что запасайтесь чем-нибудь вкусненьким и присаживайтесь поудобнее, и обязательно смотрите до конца. В конце у нас конкурс на 1000 рублей, любой из вас может забрать ее себе. Ну а теперь ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, и погнали скорее смотреть!